Всем привет, с вами Избан, в сегодняшнем видеоролике мы с вами откроем новых сетов, естественно будем надеяться на мифика. Открывать мы будем яйцо, которое идет по счету вторым, то есть самое дорогое мы с вами пока что трогать не будем. Также давайте проверим пофиксили телепорт в локацию или нет. Так, отлично, все пофиксили, как видите работает, до этого у нас не работало. И тпхаемся теперь в магазин. И смотрим, что тут изменилось. Если, конечно же, были изменения. И как видите, изменения все-таки произошли. Подешевели у нас яйца. А, не намного, но подешевели. Получается, это подешевело на 50 миллионов. Вот это яйцо на 20 миллионов подешевело. А это на Получается 7,5 миллионов. Ну, уже неплохо, уже радует. Будем открывать с вами вот, вот это яйцо. Ну, давайте сейчас я открою пару таких яиц. Так, я забыл включить бусты. Хорошо то, что вспомнил. Так, давайте включим супер -лаки И включим ультра лаки. Все готово. И теперь можно начать открывать яйца. Пару штучек откроем. И после этого ремонтаем видео, когда уже откроем полностью все яйца. Ну, яиц где-то у нас, в общем, 500-600 выйдет. Ну, довольно неплохо. Будем надеяться, естественно, на Легу и на Мифика. но пока падают самые фиговые петы. Все basic, по-моему, упали, да? на да. Что-то странно очень. Я уже почти миллиард потратил, и до сих пор обычные базики падают. Как-то странно прям вообще. Ни одного нормального питомца. А, весело, конечно. Вот, выпал золотой получается. Отлично, хоть золотой. Давайте еще пару штучек откроем. И как всегда, нам выпадает обычный basic питомец. Ну, в принципе, я не удивлен. Но, как вы видите, шансы очень сильно порезали. Если сравнивать с Хэллоуинским ивентом, там прям нормально сыпало легендарных питомцев и мификов. Здесь, как вы видите, в основном одни бейзики падают. Так они падают, в принципе. Еще ни одного эпика мне не выпало. Это как? Просто как. Я уже сейчас скоро 2 миллиарда потрачу и до сих пор ни одного эпика. Что-то вообще непонятно. Очень странно. Давайте последние сейчас еще 3 яйца откроем. Может быть, нам повезет. Естественно, будем. Надеяться хотя бы на Эпика. Но все-таки, как я понимаю, удача сегодня не на нашей стороне. Выпал еще один золотой. И последнее яйцо. Угу. Одни базики, Ясно. Ну ладно, в принципе, сейчас для вас пройдет буквально секунда. Для меня это примерно где-то может быть час. Ну что же, погнали. Так, ну что же, давайте подведем итоги. Как вы думаете, что мне выпало? Правильно. Ничего. В принципе, я не удивлен. Шансы прям пипец сильно урезали на выпадение хороших питомцев. Я потратил около 24 миллиардов кэчкоинов, и мне выпала всего лишь одна лего. Это где-то я открыл, ну, плюс-минус там 400-500 яиц. В принципе, немало. И всего лишь одна лего не выпала. И то обычная. Ой, ладно. Давайте посмотрим. А, вот такие у меня петы. Тут буквально штук 20. Вот таких обычных радужных. И есть, получается, два радужных эпика. И еще тоже один радужный питом Ну ладно, в принципе... Не будем расстраиваться, в принципе мы все это знали, то что шансы урез... урежут, но конечно я не знал то, что прям так сильно. Ну, теперь возвращаемся к обычной жизни, то что нифига питомцев не будет падать, и естественно они дофига будут стоить. В следующем видеоролике я вам покажу самые выгодные фьюзы, так что ждите, на этом я буду заканчивать. С вами как всегда Блейзбан, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.